Кто-то воспользовался вами или как-то обидел вас? Чувствуете ли вы бурлящее чувство внутри или жар, поднимающийся по лицу? Гнев – это одна из естественных реакций на обиду, и в зависимости от того, как вы справляетесь со своими эмоциями, эти негативные эмоции могут остаться с вами надолго. Длительный гнев может быть опасен, поскольку он не только влияет на ваше психическое здоровье, но и может вызвать физические симптомы, такие как боль в спине, мигрень и усталость. Когда вы в ярости на кого-то, кто поступил с вами плохо, желаете ли вы втайне ему зла и надеетесь, что он пострадает больше, чем вы? Возможно, вы даже думаете о месте. Однако, когда у нас возникают подобные мысли, это всегда приводит к обратному результату. Вместо того, чтобы заставить страдать человека, который нас разозлил, мы мучаем себя этими негативными мыслями. Как говорится, держать в себе злость – все равно, что пить яд и ждать, что другие умрут. Вот почему так важно понимать наши эмоции. Например, гнев, откуда он берется, что его вызывает и как справиться с ним здоровым образом, вместо того, чтобы подавлять его или действовать импульсивно. Итак, почему мы злимся? Гнев на самом деле связан со страхом. Например, вы можете злиться на человека, который нарушил ваше доверие или воспользовался вами. Гнев – это реакция и страх пострадать. Важно иметь такие эмоции, как страх и гнев потому что они дают вам знать, когда кто-то переходит ваши границы или причиняет вам эмоциональную боль. Это сигнал, который поможет вам предотвратить повторение ситуации в будущем. Однако, когда вы подавляете или справляетесь с этим нездоровым образом, эти негативные чувства могут усилиться. Это также известно как подавленный гнев. Так откуда же берется подавленный гнев? Почему так трудно прислушаться к своим эмоциям, таким как гнев, и признать их? Может быть, вы подсознательно твердите себе, что не должны чувствовать себя таким образом? Подавленный гнев и плохое управление гневом могут быть усвоены в детстве. Ваши родители оказывают большое влияние на вас в детстве, особенно в формировании ваших ценностей, убеждений и поведения. Это особенно верно в отношении того, как вы учитесь справляться со своими эмоциями. В детстве вы могли выражать свой гнев в истериках, которые ваши родители, возможно, наказывали. В результате вы научились ассоциировать свои негативные эмоции, такие как гнев, с тем, что вы плохой и нелюбимый. Таким образом, это обуславливает игнорирование или нездоровое выражение любых плохих эмоций, которые вы испытываете. Такие убеждения, как гнев, плохая эмоция или никто не любит сердитых людей, могут сохраниться и во взрослой жизни. Это приводит к тому, что у вас появляются нездоровые привычки, когда вы не выражаете свои эмоции здоровым образом. Для человека естественно желание быть любимым и принятым. Когда у вас формируются убеждения, согласно которым гнев ассоциируется с плохим, нелюбимым и нежелательным поведением. Неудивительно, что вы начинаете подавлять, избегать или обесценивать эти негативные эмоции. Но правда в том, что ваши чувства и эмоции пытаются вам что-то сказать. Чувство гнева – это способ вашего подсознания защитить себя от боли и обиды. Это способ вашего тела сказать вам, что вы действительно чувствуете в той или иной ситуации. Это отражение вашего психического состояния. Вот почему потеря связи со своими эмоциями может быть вредна. Если вы не в ладах с эмоциями, вам будет трудно определить, не перешел ли кто-то ваши границы. Это также может быть одной из причин, почему вы всегда имеете дело с людьми, которые любят пользоваться вами дольше, чем следовало бы. Показалось ли вам это видео познавательным? Как вы выражаете свои эмоции? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может оказаться полезным. Не забудьте подписаться на новые материалы. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.